здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина скади представляю вашему вниманию астрологический прогноз на неделю с 7 по 13 декабря неделя начинается со срединной точки между затмениями 7 декабря в этот день луна в деве в напряжении с меркурием который является управителем этого знака Фон недели не способствует началу важных дел или принятию серьезных решений, потому что многое может искажаться, и развитие событий пойдет совершенно непредсказуемым образом. Результаты всех дел, начатых на срединную точку между затмениями, и последствия от этого могут быть насыщены тревожными случайностями, которые резко меняют ход дела. Лучше сосредоточиться и погрузиться в себя, заняться самопознанием. Это неделя перезагрузки. Поэтому очень важны ваши позитивные мысли. В срединную точку и в течение всей недели можно понять те программы подсознания, которые надо откорректировать, а также избавиться от того, что мешает вашему развитию. В этом случае текущий сезон затмений принесет позитивные трансформации в вашу жизнь. На этой неделе три периода Луны без курса. 9, 11 и 13 декабря. Но это по несколько часов в ночное время, поэтому сильного влияния на текущие дела не будет. 7 декабря, понедельник, срединная точка между затмениями убывающая луна находится в знаке девы в напряженном аспекте с меркурием управителем этого знака дает эмоциональную неустойчивость зацикленность на какой-нибудь мелочи пустая болтовня мешает сосредоточиться и работать продуктивно рабочий день протекает сложно беспорядок и рассогласованность способствует напряженной психологической атмосфере Возможно, потеря мелкой, но нужной вещи, ключей, документов. В этот день лучше не принимать решения. Скорее всего, они окажутся впоследствии неправильного. Особенно это касается финансовых вопросов. Люди упускают хорошие возможности из-за недооценки важности деталей. Откажитесь от составления и подписания документов и контрактов переговоров и обсуждений, выступлений. Это неподходящий день для деловых поездок и встреч. Нормальный распорядок работы может быть нарушен еще и непрошенным посетителем или надоедливым сослуживцем. Откажитесь от покупок и решения внутренних хозяйственных вопросов. Стиль общения с близкими и любимыми людьми в этот день может неприятно поразить обе стороны. Возможно, временное недомогание, нервозность, приводящая к неприятным ощущениям, в частности, болям в желудке. Чтобы свести к минимуму негативный потенциал дня, лучше всего занять выжидательную позицию. 8 декабря, вторник. Убывающая Луна в Деве в гармоничном аспекте с Венерой. Всеобщий эмоциональный подъем способствует общественной деятельности, установлению деловых контактов. Обсуждение многих важных вопросов, деловое общение благоприятно протекает в неформальной обстановке. Хороший день для обсуждений, пересмотра договоров, благоприятен для удачных покупок, рекламных мероприятий. Успешно решаются деловые вопросы, особенно касающиеся недвижимости покупки предметов роскоши, шоу-бизнеса, искусства, сферы услуг, индустрии красоты. Многие склонны к злоупотреблению лакомствами, что, конечно, не очень-то здорово. Гармоничные отношения в семье поддерживаются благодаря учету интересов домочадцев и участию в их делах. При таком подходе особенно благодарны будут вам близкие женщины. Это хороший день для домашних вечеров и торжеств, для общения с детьми, привития им эстетических взглядов. Удачны будут покупки для дома, техника, украшения, что-то красивое и полезное в быту. В этот день усиливается потребность в гармоничных контактах с представителями противоположного пола. Благоприятное время для поездок, различных перемен или же для улаживания каких-либо тайных обстоятельств. 9 декабря. Среда. Убывающая Луна в весах. Напряженный аспект Солнца-Нептун способствует тому, что люди склонны необъективно оценивать окружающую ситуацию. Многие уклоняются от серьезных разговоров, избегают встреч или намеренно вводят друг друга в заблуждение. Лучше не искать встреч и общения с руководством, избегать контактов, требующих ясности мысли, внимания к подробностям и деталям, а также тех дел, где требуется быстрая реакция. Воздержитесь от любых проявлений деловой и коммерческой активности. Это неподходящее время для составления и обсуждения планов, рассмотрения проектов, ответственных выступлений, конференций, онлайн-мероприятий. Будьте осторожны с лекарствами, осмотрительны на воде или незнакомой территории. Луна в весах в гармоничном аспекте с Меркурием дает потребность в гармонии. Поэтому люди склонны фантазировать, слышать и видеть то, что хочется. Этот потенциал можно эффективно использовать, если сосредоточиться на творческих проектах или духовных исканиях. Обостряется восприимчивость к красоте, более выражен интерес к противоположному полу. Улучшаются отношения с родными, близкими и друзьями. Луна в весах благоприятствует новым контактам. Но связи, установленные в этот день, скорее всего, будут ненадежны. Решительность ослабевает. Принятые решения в этот день легко меняются. Усиливается легкомысленность, ветренность. Могут проявиться чувства, соперничество, зависть. Особенно это касается женщин. Люди склонны к спорам. Но до серьезных конфликтов и ссор дела не доходит. Дети в этот день рассеяны и нуждаются в спокойном руководстве. 10 декабря, четверг. Убывающая луна в весах, в гармоничном аспекте с солнцем. Люди склонны к объединению, помогают друг другу, как физически, так и эмоционально. В этот день можно решить некоторые текущие задачи. Активная социальная жизнь, как в реальности, так и в онлайн, также общественная деятельность, способствует эмоциональному подъему, который, в свою очередь, позволит почувствовать прилив физической энергии. События, в которых вы принимаете участие, и информация, которую вы получаете, будут способствовать и вашему творчеству и развитию воображения. Возникнут возможности, появится шанс полнее выразить свои чувства хороший день для налаживания личных взаимоотношений также отношения с большинством окружающих станут гораздо проще воспользуйтесь этим днем чтобы установить прочные связи улучшить взаимоотношения с детьми этот период благоприятен для приема гостей в собственном доме кроме того подходит для серьезных разговоров с начальством или другими влиятельными лицами. Многие ощущают некоторый душевный подъем, благодаря чему образуется благоприятная эмоциональная атмосфера, которая поможет успешно решить важные вопросы. Повышается трудоспособность, энергичность и бодрость духа. Но не исключены эмоциональные всплески, состояние напряженности. Венера все еще движется по скорпиону. Хотя это сочетание сегодняшних транзитов дает эмоциональный подъем и яркие личные взаимоотношения, романтические встречи, которые запомнятся надолго. Не исключены, тем не менее, состояния беспокойства и неуверенности в своих чувствах и чувствах партнеров. Не стоит принимать важных решений относительно личной жизни и лучше не обращать внимания на возникшие сегодня разногласия. 11 декабря, пятница, Бывающая луна в Скорпионе, гармоничный аспект Солнца с Марсом способствует активности, усиливается стремление к деятельности, но в личной жизни могут возникать недоразумения. Луна в Скорпионе накладывает печать страсти на все, что планируется и задумывается. Возрастает тенденция к заключению более тесных партнерских отношений с представителями противоположного пола. Люди становятся более активными, чем другие периоды. Порой проявляется агрессивность, критичность, нетерпимость, капризность, повышенная чувствительность к обидам. Чаще высказываются острые саркастические замечания, вплоть до оскорблений. Обстановка в этот день накалена. Достаточно незначительного повода, чтобы внутреннее напряжение, не выдержав напора, взорвалось скандалом. Людей охватывают сильные сиюминутные переживания. Появляется взвинченность и готовность к ссорам но гармоничный аспект Солнца и Марса осознанным людям придает силу воли, помогает быстро выходить из кризисных состояний. Используйте этот день для обсуждения сделок и договоров, планирования, подготовки открытия новых предприятий и конструктивной реорганизации старых. В этот день повышается интерес ко всему таинственному, мистическому и запретному. Дети склонны к дерзостям и демонстрации силы. Проследите, чтобы они не досаждали младшим и слабым и не добрались до вещей, не предназначенных для их глаз. 12 декабря, суббота. Убывающая луна в скорпионе. Белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца, дарит понимание философии жизни и возможность продвижения своих идей.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 Хорошее время для развития творческих способностей, интуиции, адаптации в новых жизненных реалиях. Вечером Луна соединяется с Венерой в Скорпионе. Обе планеты в слабых статусах, но многое зависит от осознанности человека, способности признавать и контролировать свои негативные черты характера. Повышается стремление к комфорту, к красивой жизни. Настрой на отдых, на приятное времяпрепровождение выходит на первый план. Потакание своим слабостям, вредным привычкам, лень, нежелание трудиться может уже в скором времени отразиться негативным образом на вашей репутации и доходах. Практически каждому человеку в этот день трудно угодить, так как он сам не знает, чего хочет. Многие чувствуют неудовлетворенность, обманываются в ожиданиях. Потребность в близости с любым человеком значительно усиливается, как и склонность к драматизации, подозрительность, ревность, капризность. 13 декабря, воскресенье. Убывающая луна в Стрельце, Меркурий в напряженном аспекте с Нептуном. У многих людей усиливается оптимизм. Обостряется чувствительность к успеху, что часто дает склонность преувеличивать свои возможности и силы. Появляется склонность к фантазиям и самого обмана. Также люди склонны к риску, демонстрации своих чувств. Многих легко увлечь, заразить энтузиазмом. Но этот энтузиазм недолговечен и поверхностен. Возрастает потребность в движении, спортивных занятиях, физической работе. Плохо переживаются всякие ограничения, особенно детьми. Людям присуща стремительность и необдуманность поступков. Высказывания порой слишком прямолинейны. Некоторые взрослые в этот день склонны быть доверчимы, как дети, и многое принимают на веру. Перспективы, которые, как им кажется, открываются перед ними, возбуждают их воображение, и они спешат поделиться с окружающими. Другими словами, такими людьми движет безудержанный оптимизм. Транзиты сегодняшнего дня приносят излишнюю раздражительность, склонность к иллюзиям. Дела идут не так, как хотелось бы. Присутствует стремление убежать от проблем. Рассеянность, забывчивость, спутанность мыслей может привести к серьезным ошибкам. Люди склонны обманывать друг друга. Порой плетут интриги. В этот день увеличивается количество краш. Активизируются мошенники, поэтому будьте бдительны. Могут проявиться симптомы многих заболеваний.